всем привет ребят с вами вархаммер что же 13 было. этап лиги Поворотов, пкт все ближе и ближе вещи, мы находимся это. к финалу данной Вначале лиги ну а сегодня еду, у нас австрия достаточно это интересная это трасса один. и достаточно некомроде роде сложная это в даже. онлайне потому что здесь очень легко получить штрафы за срезки, поскольку ты все время вынужден выезжать очень широко на выходе либо уже на входе в поворот но сегодня у нас Дождик решил пойти на трассе, причем в квалификации и в гонке, то есть, ну, ожидалась дождевая гонка и, соответственно, в режиме гонки мы не будем прям так уж сильно пушить и, соответственно, ну, выезжать за предел трассы особо тоже не будет нужды, чтобы там как-то пошире войти в поворот, потому что, ну, заезд на поребрик во время дождя чревато разворотом. Что же, перейдем к квалификации. Первый круг был выездной и просто проверкой на то, как хорошо работает сетап, потому что у меня как бы на эту гонку было подготовлено, так можно сказать, два сетапа, потому что изначально вот на котором сетапе еду, где крылья 4 4.7, я планировал поехать, но в тестах с моим сокомандником я понял то, что сетап очень плохо едет в гонке, и по крайней мере на прямых я ну, не сильно отыгрывал, наоборот много проигрывал, с этапом с крыльями 2.6 из-за чего я потом пришел на те же самые крылья 2.6 вторая попытка уже полсекунды я снимал своего времени но я знал то что мог еще снять где-то три десятых потому что первый сектор у меня был очень и очень плохим ну и что же последняя попытка причем я планировал пойти на две последних попытки но к сожалению на выезде с я столкнулся с трафиком который надо было пропустить из-за этого я потерял как раз таки полминуты времени Ой, ну и что же одна попытка надо в нее вложить все что я могу первый поворот опять был пройден очень плохо я его и тогда прошел в трех попытках плохо да сейчас чуть улучшил но я где-то одну десятку по отношению к тому как я его прошел в первой своей попытке. третий поворот уже более менее на выходе меня правда сносит и с этого начинает терять полдесятки впереди также там редбул перемещается с траекторией ну и что же, окей, я понимаю то, что дальше я могу еще улучшить, начинаю потихоньку улучшать, плохо захожу в четвертый поворот, меня очень широко выносит, но на выходе я что-то отыгрываю. Ну и тут уже начинаю в конце второго сектора, в начале третьего отыгрывать потихоньку, опять меня сносят. то есть пытаюсь по максимуму поехать, причем у нас в этот момент уже дождь прошел, но по сути на сликах выезжать было страшно, потому что гонка не перешла еще в сухой режим, и даже с такой траекторией спокойно на сликах тебя могло развернуть уже дотаскиваете эти две десятых, но к сожалению после поворота я Блять, немножко запорол выход, теряю десятку, лишь привожу там ну 120 тысячных, это очень мало, я мог привести гораздо больше из этого у меня стартовая позиция седьмая. Что же в гонке у нас, как я говорил, тоже дождь, мы стартуем. В принципе старт прошел более-менее, меня не снесло, меня никто не обошел. Пытаюсь занять середину трасс, чтобы все те, кто давит в первый поворот, оказались в невыгодной позиции, меня из-за этого немного да правда сносит. Кило замедляется, так как он мог ехать в буки, из-за этого я начинаю вот тут же атаковать. И, соответственно, уже выхожу на шестую позицию. В принципе, старт в таком случае уже прошел неплохо. Самое главное теперь до конца добить шестую позицию, потому что мы шли бок о бок. Плюс я в третий порт еще зашел очень поздним да, торможением, из-за очень широко улетел. Но благо, на выходе из третьего порта я все-таки завоевываю эту. Шестую позицию, ну и теперь надо было самое главное удержаться позади Буки и Зейдерса, которые шли на пятом и четвертом месте, соответственно, в первый тройке у нас шел Мирандикс, Кистед и Твайлот, за ними я не особо думал угнаться, достаточно быстро они поехали, ну и самое главное, да, было как можно быстрее прорваться вперед. По темпу вначале было непонятно гонки, потому что ну, траектории у нас еще нету, поэтому настройки там особо не работали у меня. Но я плюс-минус понимал, то что буки я его потихоньку догоняю, соответственно, я еду чуть быстрее, чем он. Также да, мне еще надо было оторваться от позади идущих, но это в принципе со временем было делать не проблема, потому что в дождь в Австрии очень сложно пилотировать вот во второй части трассы когда начинаются скоростные повороты, грязный воздух начинает делать свое грязное, так сказать, дело. К шестому кругу у нас продолжалась ситуация с Буки, я его потихоньку нагонял, но обогнать в дождь очень сложно на прямых, потому что тебе надо очень хорошо выйти из поворота, ну, чтобы из него выйти хорошо, тебе надо хорошо в него войти, а в грязном воздухе это как раз таки проблема. то что повороты здесь, по сути, все среднескоростные, ну, кроме за исключением да, двух поворотов, ну, и что ж, седьмой круг, Буки, ошибаясь, выйти из первого поворота, я тут же пытаюсь с ним поравняться и пройти, потому что, ну, мне надо как можно быстрее его обойти, к третьему повороту я начинаю раньше чуть тормозить, небольшой контакт между нами происходит, его не могу в мою сторону. Ну и по итогу Буки защитил свою пятую позицию. Зейдер за счет этого оторвался от нас, но по темпу мы были с Буки быстрее, чем Зейдерс. Скорее всего, у Зейдер состояли крылья очень высокие, потому что прямых он проиграл очень много, и в скором времени вы это увидите. Что же, 14-й круг у нас продолжается, так сказать, преследование за Буки. Мы догнали уже и Зейдерса, уже он был от меня в секунду. В полуторасекундах, вот Буки в секунде, вот, снова первый поворот, снова Буки промахивается и очень плохо выходит из него. По итогу я тут же снова пытаюсь его атаковать, снова жму кнопку, все что только можно. Снова мы поравнялись к третьему повороту, но все-таки Буки выходит чуть вперед, я решил чуть раньше оттормозиться. Буки пролетает поворот слегка, я же немножко перекрещиваю траекторию и по итогу все-таки вырываюсь на эту пятую позицию и наконец-таки могу гнаться за Зейдерсом в чистом воздухе, потому что в втором секторе было сложно гнаться за Буки, краски из-за этого грязного воздуха. ну и потихоньку мы уже приближаемся к моменту, когда начинаются первые пит-стопы. так как мы ехали на промежутке, который у нас был у всех с квалификации. чуть он был под изношен но я был удивлен то, что не сильно он был изношен, потому что у меня был из где-то на старте 1% на передних шинах и сзади там 2-3%. Вот. Самое главное теперь было догнать Зейдерса, который от нас в Привет этот момент уехал. Вот. Э, ну, по итогу, по итогу я начинаю потихоньку к нему приближаться, даже в поворотах очень сильно приближаться. Скорее всего, Зейдерс очень сильно уже ушатал к этому моменту свою резину, поэтому он начинал уже проигрывать в поворотах и в напрямых. То есть видно, как мы... по дельте я начинаю очень сильно догонять, при этом я не жму прям кнопку и топливо не сильно выжигаю. На 16-м кругу я еще и ловлю свое первое предупреждение. Первые 15 кругов удавалось избегать этих предупреждений. Ну, теперь самое главное просто не продолжить получать их и, соответственно, не доводить дело все до штрафов. К 16 кругу у нас начинают как раз заезжать пилоты уже в боксы. Я продолжаю ехать за Зейдерсом, прибежаю к нему потихоньку. И думаю, то что надо как-то пытаться обойти до стопа ну, чтобы все-таки как-то начинать выигрывать по отношению к нему. Вот, и плюс надо еще было думать, когда я буду заезжать на Песо, потому что если пил сейчас заехали, у них будет неплохой такой андеркат, и если я пойду к, на пистоп к 19-му кругу, как изначально задумывалось, то проиграю очень и очень много времени. В данный момент резина не сильно была прям, терял по темпу, по отношению к тому, что она имела в начале гонки, но на выходах становится все сложнее и сложнее, потому что резины больше не сзади, чем спереди, поэтому это накладывало определенные трудности на разгоне, но, благо, все более-менее обходилось без э, спинов, так сказать. К Зейдерсу я подъезжаю все ближе и ближе. Тут, да, конечно, он оторвался от меня, мне еще немного снесло в конце второго сектора. Но, все-таки, я видел то, что по темпу я быстрее еду. Ну и да, потихоньку начинаю пушить, вижу то, что Зейдер смещается на территорию, значит, он уходит в боксы. И, соответственно, я решаю то, что окей, я пройду еще один круг потому что резина, в принципе, это позволяет. Я чувствую то, что она еще находится в своем хорошем темпе. Выезжаю в, в начале 19-го круга и тут у него была заминка у меня с э, пит-лиминтатором. Я потерял из этого где-то, наверное, полсекунды. Да, меня обошли все три пилота, включаем его напарника, который заменял славу, в этот раз ехал за нас шеверталов, но почему он сейчас прорывается с последних рядов, потому что на квалификацию у него был бан, так сказать, из-за того, что у него не было анборда с этапа в Абу-Дабе. Ну что же, мне надо теперь было как-то отыграть секунду до моих оппонентов. Ну и соответственно, да, Шурталом я старался не бороться, потому что ну, понимал, что темп человека достаточно высокий, потому к моему. Ну, и, в принципе, он уже начинает атаковать буки. На старт-финишной прямой, и, соответственно, в первом повороте, скорее всего, будет уже борьба, либо же уже к третьему повороту. Буки, в принципе, неплохо проходят первый поворот, в отличие от до этого, как у них было. Ну и при этом все-таки лучше выходит шеверталов, тут его еще и прижимает к траве, потому что у них там был небольшой контакт в первые их стычке, но по итогу шеверталов входит вперед. Теперь главная моя задача была также пытаться пройти буки как можно быстрее, по темпу я помню то, что я еду быстрее него, но опять же грязный воздух, делает все дело, поэтому мне надо было ждать ошибки. И это в принципе вот вся проблема дождя, то есть дождливый именно условия на трассе то что ты должен все время ждать ошибки от своего оппонента чтобы его обойти когда вы именно едете в одном темпе с ним вот поэтому дождевые гонки как раз таки достаточно унылые неинтересные потому что обгона происходит по минимуму то что если пилоты одного одного уровня они не совершают глупых достаточно ошибок по типу там разворота на выходе из поворота либо что-то в этом духе вот к концу 21-20 круга я потихоньку приближаюсь к Буке на выходе на стартую прямую. Пытаюсь его догнать, но по скорости видно то, что он жмет кнопку, как и я, и то, что у него крылья, похоже, все-таки меньше, чем у меня стояли. У меня стояли 5-7 крылья, ну и они мне позволяли в поворотах очень уверенно себя чувствовать. В 21 кругу я ловлю уже второе предупреждение. И соответственно мне теперь надо было ехать без ошибок и постараться не получить уже 3-секундный штраф. Опять же, выход с первого поворота, я близко к Буки, но он начинает тут же отрываться за счет кнопки. Впереди, тем временем, Шеверталов обошел Зейдерса. Зейдерс контр-атакует на подъезде к третьему повороту, бок о бок они входят в него. Но при этом Шевертал все-таки остается впереди, и тут уже Буки пытался пролезть к Зейдерсу. Я в этот момент пытаюсь как-то за ними угнаться, чтобы как-то поучаствовать в этой борьбе. Возможно, получить эти две позиции впереди меня. Буки атакует Зейдерса в четвертом повороте. Бок об бок они выходят, я пытаюсь как можно хорошо выйти из него, но у меня не получается, но при этом между ними происходит контакт между задним эдерс буки, я пытаюсь воспользоваться этим по внешней траектории в шестом повороте пытаюсь обойти буки, но я чуть-чуть цепляю, это чертов парень передним левым колесом и мне дают штраф. И в этом на самом деле вся Австралия, то есть множество здесь поворотов, в которых надо выходить широко, но при этом ты не можешь выйти очень широко, то есть буквально если ты зацепишь Своим колесом третьим каким-нибудь там спереди либо сзади Эту белую линию тебе дают предупреждение Ну и последующий штраф И это на самом деле очень дико бесит На каждой трассе, когда ты выходишь Но чуть-чуть тебе это не дает никакого по сути преимущества Но игра считает то, что сорян братан Тебе это дало преимущество По итогу 3-секундный штраф Бухи к 28 кругу также был штраф И из-за этого он поднял свой темп Обошел Зейдерса Ну либо же у Зейдерса темп упал ну, хотя после можно заметить, как Буки начинает просто отрываться от нас. Я пытаюсь приблизиться к Зейдерсу, обогнать его, чтобы также начинать отрываться от Зейдерса. Но, черт пузирь, я ничего не могу поделать. На выходе Зейдерс лучше выходит из поворотов. На прямой я начинаю его догонять даже без кнопки. Кнопки у меня уже даже не было в этот момент. 10% это просто херня на самом деле. Вот, и по итогу я нахожусь в патовой ситуации. То, что, ну, Буки от меня уезжает, Зейдерс... Меня как бы сдерживает в этот момент, я его не могу никак обойти. И черт подери, спасибо, дождю за это. Но, но, конец, точнее начало 33-го круга, и у нас происходит достаточно интересный момент, не то, что меня сносит, это не самый интересный момент, а safety car. То есть у нас разбивается Санчело в третьем секторе, выходит safety car в конце гонки. То есть обычно safety car ну не выходит так поздно, то есть ну даже если остается до конца гонки там... 4-3 круга, ну, зачем смысл от СК, и по итогу посмотрите, когда СК уходит, 34-й круг, то есть он выехал, и, грубо говоря, с следующий кругу заехал, и по итогу, у нас не собран пилотон полностью, у нас собралась топ-десятка, и я был в этот момент в полной заднице, потому что 3 секунды у меня уже имеется, позади меня есть пилоты, да, от них я, может быть, смогу как-то отъехать, но за 2 круга я не смогу уехать в 3 секунды от них, и, по сути, этот сейфти-кар просто, ну, для меня, он перечеркнул полностью гонку. В этот момент я еще и ловлю последние свои три секунды, потому что до этого имел два предупреждения. И все, 6 секунд, делай с этим, что хочешь. И да, если бы не было сейфти я получил бы даже эти три секунды дополнительные. Позиция моя бы не поменялась. Вот у меня был отрыв в тот момент 7 секунд, и я бы вот без проблем сохранил бы до СК. И остался бы на своих седьмой позиции, и, в принципе, был бы доволен этим. Ну и что же, у нас происходит финиш, и по итогу, бац, тут я еще и прав... выиграю, конечно, позицию по отношению к своему напарнику у которого на... нахваталось 12 секунд штрафов, но я падаю до девятой позиции, и это просто фиаско, братан. Да, черная полоса продолжается, к сожалению. Ладно, остается три этапа, будем надеяться, что на них мне удастся что-то показать. А на этом все, с вами был Вархаммер, пока-пока, ребят, и удачи.